Привет! В этом видео я расскажу тебе, как ты можешь оплатить уроки в нашей школе и начать изучать язык уже сегодня. На этой странице ты выбираешь нужный тебе курс, например, один, и нажимаешь на него. У тебя открывается страница со списком уроков. Выбираешь нужный тебе урок и переходишь к тарифам. Тариф все сам. В нем тебе предоставляются все материалы урока на 30 кулинарных дней. Видео, учебник, упражнения, ответы, но без обратной связи с преподавателем и без урока по Skype. Тариф с преподавателем. В нем тебе предоставляются все материалы урока на 30 кулинарных дней, видео, учебник, упражнения, ответы и обратная связь с преподавателем и с одним уроком по Skype с преподавателем. Выбираешь нужный тариф и нажимаешь кнопку «Купить». В окошке пишешь свои данные, это нужно для того, чтобы мы смогли отправить тебе доступ к уроку. Выбираешь урок и нажимаешь кнопку «Купить». У тебя открывается окно с оплатой. Ты можешь платить как PayPal, так и картой. Если хочешь оплатить PayPal, то вводишь свой ящик PayPal, если картой, нажимаешь сюда. Здесь нужно написать свой электронный ящик только для того, чтобы тебе прошел чек об оплате. Вводишь свои данные, нажимаешь «Продолжить» и твоя оплата проходит. Мы получаем твою оплату, у тебя автоматически открывается эта страница. Переходи по ссылке и выбирай удобный для тебя мессенджер, чтобы подписаться на наш чат-бот. Необходимо подписаться на него, потому что наш технический куратор через чат-бот пришлет тебе доступ в твой личный кабинет с приобретенным уроком. Нажимаешь «Подписаться на наш чат-бот» и в течение 24 часов, хотя мы всегда стараемся сделать это раньше, тебе приходит сообщение со всей информацией, доступом к личному кабинету и дата, до которой у тебя остается доступ к уроку. Если у тебя остался вопрос, ты можешь написать нам по этой электронной почте, по телеграм, нажав на этот значок, или в инстаграм, нажав на этот значок. Встретимся на уроках!